Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питте Горбадьюкс. Сегодня у нас рубрика «Краткие английские фразы». Нам необходимо сказать следующую фразу на английском. Итак, фраза «Если ты прав, или если вы правы, возможно, я не прав». Итак, на две части разобьем фразу. Если ты прав. If. Если. You. Ты. А. Есть. Yes, right. Прав. If you are right. Если ты прав. Возможно, я не прав. Вторая часть предложения. Никаких возможно. I must be. Я должен быть. Время настоящее. Модальный глагол must. Я должен. I must be, я должен быть, неправ, wrong, неправильный, неправ, wrong. Вторую часть предложения можно заменить, не используя глагол must, а используя глагол have to. Have to переводится как должен, должна, должны и так далее. Итак, вторая часть предложения может быть следующим образом. If you are right, если ты прав,